Как давно я здесь не был, упаду на траву Гляну в ясное небо и пойму, что живу Небо в колокол грянет и польет проливной Я бегу в свое детство, летний дождик за мной, за мной. Мы живем на отцовской земле Внуки сварога, славные дети И летит на крылатом коне Пусть далекие тысячелетия и летит на крылатом камере.